<связь> Ай, блядь! на палец себе наехал колесом от стула, блядь! О, Беверли Хиллз. все, заебись, играем. Скажи, что антигру. А, Боба! Ебать едино! На... Сейчас, блядь. Да. О, стой! Там, возможно, этот, морковка какая-то есть сзади. О, морковка! Как ты прыгаешь? А, я, как же, на В. Какую В? W. Блядь, на W! Я Егаж... говорю, W это не В. Отъебись, мне опять запят по-английски. Чел, ты... Сложная игра... Да блядь! Ты можешь не прыгать туда, пожалуйста! Встань перед порталом и не прыгай! Все. Спасибо, долбоёб! Да блядь, Его... СТОЙ, Его... Смотри, стой, вот так, стой! Отпусти меня, долбоёб! Да я покажу тебе, отпусти! Отпусти меня, ебла! Подходишь... Нажимаешь прыжок... Вот так... Стой! Стой, не делай ничего, я сам ее возьму, бля. Я её взял! Я иду... Блять. Я взял... А я я иду. могу финишировать Нет, стой. А, да, может финишировать. Ну так что ты мне указываешь, сам бы смог. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Спасибо, спасибо, обуванный. Да А, я желтый. Блять. Блять. Я случайно не хотел. Ты иди... Только не нажимай рестарт, не нажимай. Да ты... С чисто соло пройду сейчас, ЧЕ, вот так Блять, нет! Че там делаешь? Я пытаюсь пройти вперед. Банихоп. Это действительно очень крутая штука. Это есть КСГ. С помощью Банихопа можно делать невероятно крутые мувы, делать просто восхитительный фраг Блять, тихо. Бани, Баних, блять, Бани, блять, блять, Бани. Давай погнали за морковкой. Че ты сзади все время таки Пошел нахуй. Ты сейчас финишируешь опять как долбоёб. Банихоп. Красав. Блять, я чай пролил. Сука, у меня теперь коврик мог Короче, нахуй Не двигайся, блядь Не надо ногами своими что Стой Ты можешь перепрыгнуть Ебаный финиш Блядь, ты такой еблан Да куда ты меня Сосывай, сука! Она, не Она меня сама засосала. Иди слева посмотри, что там. Хватай морковь, я ее отпускаю. Да Я б... Я взял... Ты такой гандон! Ебать давай полетели. Ногами поебал. Стой, стой, стой! Надо схватить <смех> За 50 секунд только тот левел мы Спасибо. Погнали, погнали. Вытаскивай вот. меня. Проходи. Давай. Я держу. Я держусь Вылезай, вылезай, вылезай Отпускайся, да, вот так Нифига Ибать, Я живу А ты не умер? Отпусти Отпусти Отпусти Ладно, отпускаю, сори. А это охуенная игра! Ебать, спасибо! Стой, я живой, я живой, я живой! Пусти меня, бля! Бля, бедные мои соседи, это пиздец. Я слышу, как мужик чихает подо мной, что он сейчас слышит, это пиздец. Возьми меня сзади, его ты, ты сзади Иди сюда Иди сюда Я тебя умоляю, не падай Я тебя умоляю, не падай Я тебе этот шар в жопу затолкаю сейчас, понял? Отпусти мою жопу, блядь Стой, стой, стой, я все, я вылез Давай, давай, давай, давай Тут осторожно, тут перепрыгнуть Я уже понял, блядь Отпускайся Отпускайся, прыгай, прыгай, прыгай. фу, блять, стой, стой, стой, Нам, Егор, ты такой, фу, блять, иди нахуй, пожалуйста, прыгай. Меня только нет. Нет. Кто морковку то ставит? Я тебя спас, ебло. Нет, налево тебе надо. Нет, нет, нет, пожалуйста, нет, блять, нет, я не хочу, чтобы так все закончилось, нахуй, нет, блядь! Че, меня там ждешь, да? Есть. <риск> <Yes. coughs> Хорошо. <говор> все, осторожно. Снизу будут тоже шипы. Я в не пом ⁇ помню. Стой, стой, Фильникурс шипы, оставить. шипы, шипы, стой. Можешь мне морковь оставить? Не-не-не, не не, доставлю туда. Да не переживай, ты я ж все контролю. Пока что. Да <поем> <поем> Блять. Ты жив? А, сука, выди. Не сдохни. Я прошел с морковкой. Ты... Ты дохнешь всегда, если что. Не я. Пошел, нахуй. Ты такой... Ой. Ты трижды заруи. Я только Бля, здесь я... заруи. Бля, ну я хотел это сделать. А я тебя не могу отпустить. Что происходит? Она залагала, чего <смех> я понял, я понял, я понял. О! понял. Типа ты меня толкаешь, и за счет этого мы да, летели? Да, да. Выше, выше, выше. Стань, выше, стань. Нормально, <смех> типа. нормально, нормально. Ты меня убил, долбак. Почти прошли Так ты самолет, давай. Похуй Опусти вверх, меня, отпусти меня. Я тебя не держу. Вот так держу. Хорошо, сосед. Поднимись. <смех> за границу, конечно. Что это за звук был, Егор, ты не слышал? Слышу. Что это Может, было? К тебе кто пришел. Да, что это было, блять? Я один дома! Его ж, твою мать, я один дома, я тебе клянусь! Что ты, за хуйня? Ты, ты, стой, стой, стой! Мы Мне стреляй, что, блядь, оел! А я... Тут надо прилететь, тут шипы, прям снизу, Что? что. Давай! Ебашь плюс В. Все. Сюда короче давай я тебя толкаю прыгай на мене прыгай на мене Стребай на мене стрибай выкинь бомбу седай седай на мене стрибай побегли я тебя умоляю не сдохни на шипах Красава долба. как ты там оказался в пою? моя морковка иди нахуй Нормально, я прям на морку. Стой, придурок. Стой, аккуратно, егаш, там кнопка. На эту кнопку прыгать не надо. Видишь, кнопку. Все эти кнопки могут осторожны. О! Бля! О! О! О! О! Отдай мне мою морковку. Спаси меня. Ты залезь наверх, блядь. Моя морковка! Иди нахуй! Моя, моя любимая моя. Не сдохни! Стой, стой, Егор! А, это я! А, это. Его я тобой как с собой управлял, я тебе клянусь! Расскажешь, Чел. Аккуратно. Морковь, трахуй. <звук> Давай проходи. <Run> <звук> ну <бери>. <звук> <звук> Давай проходи, Егор, пожалуйста. Да хуй ты там стоишь. Я тебя жду. No -no -no. я тебе помочь хочу, да? Я тебе просто помогу. Э <звук> Ебас, сука. Ты. Отпускайся. Сука. Вот и помогай, блядь. Смотай меня. Я тебя мог бы, кстати, закинуть, слышишь? Да все уже я закинулся. Ебас! Блядь, Там ничего не видно. Ты не да. Живи. Нет! ⁇ баный лед! Давай, давай! Толкни меня. Давай, слышишь, прыгни, я от тебя толкнусь. Блядь! Да! пока. Где я? Ты походу прошел. Да, ты Да, прошел. я прошел, что? Захватайся, залет, еблан! Что ты делаешь? Нет! Нет! Возьми меня сзади, ебан. Согласен на желание сейчас. Кто сдохнет, тот лох. Серьезно, давай на желание. Согласен? Давай. Все? Давай. Окей. Да. Играем на желание, сейчас. Бегать тебя жду. А, на? нет, Легу иди нахуй на отсюда. Нет, нет, нет, не для этого, я не буду так делать. Без подстав, да, играем? Да. Окей. Нее! Это пиздец, егашь. Просто несколько раз нажми, и ты сам долетишь, потом просто схватишься, если что. Долбой просгон набирает, блядь. Желание, долбое. Нет, Что нет? АЛЁ! мы договорились! Можешь отыграться, хочешь? Давай. С подставами играем. Давай, решающий. Давай. Ебать. Нет! Ее! Дядь, это надо с прыжка сделать. Попробуй на меня прыгнуть. Как, блядь, сюда запрыгнуть-то? Я не понимаю. Сейчас главное не сдохнуть. Пока Егор отошел, я могу сделать вот такую хуйню. Я вернулся, ты долго? Пошел нахуй, отдай Зачем? Погнали Она моя borrow. Чё ты такой жадный? Ну, красава Я тв... А, я... А, я желтый, блядь! Ай, стой, блядь! Ой, я понял, так, тут нужен тимплей, слышь? А, понял. Тимплей, слышь? БЛЕД! Прыгиваешь, он сильнее... Нет, Егор... Просто заберись обратно наверх, стой. А теперь я сделаю вот так. Стой. Отпрыгни её обратно. Спасибо. Тебе не давай-давай, возвращайся. Блохист. Что? Что-то? Твои планы, мордами уткнулись. Я ты